Садыр Джапаров встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Госпредприятия будут закупать товары у отечественных производителей. Глава Кабмина Кыргызстана обсудил с китайской делегацией вопрос приобретения для мэрии Бишкека полторы тысячи автобусов из КНР. Байсалов обсудил с министром спорта и туризма Беларуси участие кыргызстанцев во вторых играх стран СНГ. Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан обсудили проект Камбаратинской гс 1 Лучшая футболистка Кыргызстана будет выступать за узбекский футбольный клуб. Президент Садыр Джапара 15 марта в городе Анкара встретился с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Лидеры стран обсудили широкий круг вопроса двустороннего многостороннего взаимодействия, уделили особое внимание укреплению связей в политической, торговой, экономической и других сферах. Реджеп Таип Эрдоган, тепло приветствуя Садыра Джапарова, выразил слова благодарности кыргызской стороне за оказанную помощь ликвидации последствий землетрясений, произошедших в Турции в феврале текущего года. В частности, за отправленную группу спасателей, которые показали высокий профессионализм. Президент Саидар подписал распоряжение об установлении изъятий из национального режима товаров и определенных отраслях экономики Кыргызстана. Согласно документу, Кабинету министров Кыргызстана поручено в установленном порядке установить изъятия в отношении товаров отечественного производства, закупаемых для государственных нужд. Данным решением также рекомендовано государственным и муниципальным предприятиям акционерным обществам, в которых государственная доля в уставном капитале составляет 50 и более процентов. Производить закупку товаров в приоритетном порядке у производителей промышленной продукции. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Ахлбек Джапаров принял китайскую делегацию во главе с начальником канцелярии по иностранным делам народного правительства провинции Шандун Цай Цянцзина. В ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-китайского взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес. В частности, стороны обсудили вопрос приобретения для мэрии города Бишкек полторы тысячи автобусов, произведенных в Китае. Глава Кабмина подчеркнул, что особое внимание при реализации вышесказанного проекта следует обратить на открытие в центров сервисного обслуживания. В свою очередь представители делегации Китая согласились с высказанным пожеланием. Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Басялов встретился с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, сфере туризма и подготовки спортсменов. Стороны также обсудили вопрос проведения участия кыргызской стороны во вторых играх стран Содружества независимых государств 2023 года в Беларуси. Министерства энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана провели переговоры по строительству Камбаратинска ГЭС-1. По встрече приняли участие министры энергетики Кыргызстана и Узбекистана Талабек Ибраев и Джурабек Мирза Махмудов, замминистра энергетики Казахстана Джандос Нурмугамедов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев, а также отечественные руководители и работники подведомственных организаций. По итогам встречи согласованы основные этапы подготовки проекта к реализации, а также достигнута договоренность о проведении следующей встреч до конца этого месяца. Капитан молодежной женской сборной Кыргызстана Нурсулу Мурзакуло подписала контракт с узбекским футбольным клубом Бунеткор. В декабре прошлого года футболистка прошла просмотр в другом узбекском клубе Сагдиана, который базируется в городе Джизак. Для перехода в зарубежный клуб Кыргызстанка ждала, когда ей исполнится 18 лет. Теперь защитник национальной команды продолжит свою карьеру в Ташкенте, выступая за столичный Бунеткор.